Привет, друзья! С праздником вас! С Днем музыки! Я желаю вам треугольных успехов, чтобы игра на этом замечательном треугольном инструменте приносила вам только радость. Сегодня доставайте свои балалайки и сыграйте вместе со мной, потому что сегодня у нас треугольный топ 10 русских народных песен. В честь праздника я решил разыграть сборник русских народных песен. Поэтому пишите сборник, и если вы первый значит единичку. Если вы второй, то двоечку. Смотрите, чтобы номера не пересекались, как обычно. Если вам понравится такой э, формат видео, ставьте лайки, балалайки, конечно же, и пишите свои идеи. Сегодня решил для вас просто поиграть. Приятного просмотра. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь, показывайте видео друзьям, пишите сборник с циферкой и э, свои идеи тоже пишите мне на почту, например. Если вы хотите купить балалайку, если хотите позаниматься со мной по видеосвязи или купить сборники, тоже пишите мне на почту или в личку. Ну, на этом пока все. Спасибо за внимание. Пока.